Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И сейчас я расскажу вам, как правильно пользоваться VUPU Vinci 2. Для начала заменим испаритель.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 включается и выключается винчи при помощи пятикратного нажатия на кнопку fire для того чтобы выбрать режим активации картриджа нажмите на кнопку fire три раза на выбор представлена активация от затяжки от кнопки и автоматическая также есть совмещенная, то есть девайс будет реагировать как на кнопку так и на затяжку для того чтобы зайти в меню вам нужно одновременно зажать кнопки плюс и минус в меню вы можете выбрать режим smart либо rba также можно изменить положение информативного экрана с вертикальностью на горизонтальное активируются функции зажатием кнопки fire я надеюсь что данный ролик был полезен для вас спасибо за просмотр с вами был глеб и сигарет нет и до встречи в следующих видео